торгов и поэтому я думаю что многие вам интересно как же на ней выставлять стоп-приказы что такое стоп-приказы вкратце да давайте объясню ну допустим вы покупаете какую-то монету какой-то инструмент и боитесь что по достижению если цена пойдет в противоположную к вам сторону да вы Останетесь в монете, да, станете ее холдером, либо же потеряете деньги, да, если говорить там, о маржинальной торговле. А как же в таком случае вы себя от этого и безопасить и выставить стоп-приказ? Да? но Именно поэтому они существуют. То есть это приказы, по которым по достижению цены противоположный вам, да, который вы выставляете, ваш инструмент будет продан, даже если вас не будет у компьютера. Это достаточно э, удобный инструмент в плане торговли. Его нужно использовать, я крайне его рекомендую использовать. А на большинстве криптовалютных бирж нет обычных стоп-лоссов. Э, у нас же здесь на крипторынке в основном присутствуют стоп-лимиты. Что же такое стоп-лимиты и в чем их особенность? Значит, стоп-лимит, если мы наведем сюда вот на вопросительный э, значок, нажмем, вот нам сама биржа объясняет, что это приказ на покупку либо продажу, при котором по достижении определенной цены выполняется какое-то действие. Что это означает? Вот, допустим, у нас мы нажимаем на вкладочку Стоп Limit, да, вы видим, у нас есть лимит, есть маркет, есть стоп-лимит. Вот стоп-лимит – это то, что нас интересует. На данный момент у меня, к примеру, есть купленный NEO. Я бы хотел обезопасить себя от потери и тем самым установить защитный стоп-приказ на цене. Ну, допустим, пусть это будет, к примеру, да, возьмем, неважно. Что для этого нужно? Для этого мне нужно установить значение стоп, то есть 001. Лимит, то есть цену, по которой мой инструмент будет продан, я рекомендую устанавливать ее немножечко ниже той, которую вы ставите первую, потому что при достижении первой цены ваша заявка будет выставлена в стакан. Соответственно, если это будет быстрая свеча, то ваша заявка может не сработать. Поэтому выставляйте, пожалуйста, немножечко меньше значение. Дальше выставляем количество, ну, собственно, количество инструмента, которое нам необходимо продать. Допустим, пускай это будет там, 25%. 5%, я, к примеру, сейчас покажу. И выставляем а, «Продать NEO». Нам выскакивает такая вот табличка с предостережением, что если последняя цена упадет ниже 0.0.11, 0.0.11, да, то соответственно... Продастся 0.74 NEO по цене 0.010, То есть выставится он в стакан. Заявка на продажу. Нажимаем продать. Нажимаем да. Вот у нас заявочка выставлена уже в открытых заказах. Появляется. И соответственно, по достижению вот этой вот цены у нас начнет... Если нам нужно ее отменить, или мы передумали что-то делать, мы просто нажимаем отменить. И все это будет отменено. Вот таким вот образом выставляется Защитный стоп-приказ в качестве стоп-лимита. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.